Водим воркшоп Александра "Полифона «Полифоносемантика» или «Полифонопоэтика». Почему интересно говорить о полифонопоэтике? Это сложная конструкция, когда текст уплотняется до форм, которые сложно воспринимать. Но это уплотнение, это ускорение внутри текста, оказывается очень созвучно современному миру. И, кроме того, есть еще очень важный момент. У нас как бы не вполне отрефлексирована связь между поэтикой, поэтическими экспериментами начала 20 века, я имею в виду дадаистскую поэзию, заумническую поэзию, и тем, что происходит сейчас. Вот Александр Горман оказывается с одной стороны как бы мостом, а с другой стороны локомотивом. Он нам показывает внутреннее устройство вот этого авангардного тренда на ускорение языка. И мне это важно, потому что очень часто люди, занимающиеся полифонопоэтикой или или звуковой импровизацией политичес... и поэтической импровизацией, они не очень сводят это вместе. И иногда это получается некий текст с озвучкой, с каким-то музыкальным фоном. А это совсем не так. То есть текст и фон, и музыка, и вот эта вот сложность, семантическую сложность или топологическую сложность, как говорит Борис Шифрин, нужно уметь помыслить, связать вместе. И вот, собственно, воркшоп – это то, где Александр Горнон показывает, как это можно собрать, как это читать, и можно будет попробовать почитать. Я хочу просто рассказать вообще, что такое полифонотематика, с чем ее едят, едят, или ее, ну, ее есть. Вот. Еще давно, очень давно, когда многих ну, здесь вообще в проекте не было. я устал от того, что пишут у нас в стране, то, есть то что делается. Хотя я начинал вполне определенно. То есть, ну вот, предположим, я могу даже прочесть, если не задумаюсь, стихотворение 69-го года. Ничто не ждет законного конца, Еще веревка долго будет литься, И будут выделяться те же лица спокойно с пехосовского холста, Еще не раз, теряя жизнь, и нить, Мы врядно будем скупо верить. И на пути мы будем находить порой Совсем не запертые двери. И будет, как всегда, запретный плод Испытывать земное притяжение И выступать холодный пот На лобной лопасти движения. И каждому придется испытать На выдержку, опробовать свой остров Когда земля уже не на китах, А на тебе каким-то краем острым. Вот как вы видите, такое да, классическое стихотворение. Уже тогда, как вы опять же, наверное, заметили, и выступать холодный пот на лобной ловкости движения. Да? Вот тогда мне за это очень даже от своих друзей я уже как-то получил немного что мол, вот, там даже один ну, известный поэт, который сейчас его И сам не знаю почему, но очень нужно будет врезать полобные лопасти ему. Uh -huh. То есть уже тогда были какие-то вот неприятия. Можно сказать, 10 лет прошло, когда я написал поэму, uh -huh. и, uh, назывался «На сержанте uh -huh. Но там уже появлялись еще достаточно много таких вот мотивов, которые отсылали к тому, чем я буду заниматься через несколько лет. 78-й, может, 79-й, да, 78-м я закончил, я сейчас могу, что не забудь, даже, даже проч прочту кусочек, может быть, маленький совсем из нее. Абра-кадабра, абракадабра. Правды, когда бы, как бы добра, Облака даст стол города, Дождь акростихшей на крыльях и кара, брызнувший солнцем из-под ребра. Ребусный абрис и грабус и глобус В детстве людском На штыке головой наголо-наголой. И вжившийся в образ Игла улыбочно-голубой Абра-кадабра Подкидыш в прикуску ухо угостивший века Кровью по царский татарский по-русски Окрик аркана на вкус языка Абра-кадабра В желании схожей до человечной не славлю муляж тех, кто из шкуры за да тем, чтобы из кожи вылез на вещь, не в себе, помолясь. В общем и так далее. Вот. Тут уже как бы такая более серьезная литерация, которая говорит о, о, о некоторых вещах, до да, которые что. Вот, же вот не хватает обычного стиха и где-то где-то с 1981 -го года я уже стал серьезно думать как писать по-другому это как бы с балетом вот там нужно определенные павы делать нужно растяжки постоянные для того чтобы оно уже все настолько это уже ну, сделано то есть я имею в виду настолько это все человеческое уже определенным образом измотано, да? что для того, чтобы добиться каких-нибудь ну, маленьких результатов вот в этом варианте, да? чтобы ножку поставить не вот так, а вот так вот как-нибудь, да, требуются огромные усилия человеческие, временные. А вот какой-то мизер мы получаем. Это можно сравнить с чем? Вот сначала ездили на лошадях. Водки. Как можно было увеличить скорость? Ну, очевидно, вывести какую-то паровую, сделать дороги, там еще что-то оказывается, что можно увеличить скорость, было там, изобрести да, котел паровой к, э, Шатун накрывали, механизм Вот, понеслось Похоть еще какое-то время, можно опять же, можно было на дороги там еще что-то там делать, там увеличивать давление там вот оказалось, что можно скорость э, эту получить большую тем, что опираться на воздух то есть отказаться от колеса, отказаться там, от лошадей, от паровоза и опираться на воздух, то есть другое совсем и э, появились самолеты, которые начали двигаться но, оказывается, тоже что-то, ну да, сверхзвука там, оказывается, можно еще быстрее летать. Для этого нужно отказаться от опираться на воздух. Нужно что-то постараться делать другое найти. И люди нашли это, вот, э, реактивная тяга. Там другие законы уже. Ну, в любом виде искусства, и в частности в поэзии, это то же самое. То есть нужно от чего-то отказываться и к чему-то приходить. Ну, честно говоря, я не собирался тогда, когда начал полифон семантику, мне от чего отказываться. Потому что не удавалось выразить, не удавалось выразить некоторые вещи, которые в тебе присутствуют определенным образом. То есть это я не скажу слово смутное, это не то слово. А вот они были настолько отличны. То есть Представляете, да, все мы любим книгу, все мы читаем. Но э, книга нас определенным образом обусловила. То есть мы идем по книге, и от точки до точки, то есть, да, вот э, определенные мысли, вторая, третья. И мы ее вот так вот считываем. Оказывается, что человек, у него есть все возможности, чтобы не так считывать. Не с книги, не по строчке, а считывать э, целыми э, пластами. То есть мы берем одно измерение, а на самом деле у него несколько есть измерений для того, чтобы считывать от э, мульции. Но для этого нужны другие книги, нужны другие книги и другие авторы по-другому писать. Где-то в 81-м году я как раз этим начал заниматься, ну сначала было не очень получалось ну, не получалось почему потому что ну, все приходилось делать по своему опыту то есть во первых это не прочитать то что ты напишешь во вторых это не, не то что не напечатать на бумаге трудно очень вложилось. но тем не менее появились стихи которые которые Начинались, например, как классический стих. А в конце вдруг, когда ведь как обычно пишут стихи, да, сначала вот какой-то более спокойный темп, да, а в конце он увеличивается. Если он не будет увеличиваться, то стих просто провалится. Вот он все время увеличивается. Ну, у меня увеличился он с такой силой, что до какого-то момента он доходит. А после надо что-то делать, да? то есть нужно либо там, ну, я не знаю, там бежать куда-то, либо прыгать там с пятого этажа, либо может, еще лезть куда-нибудь на останки башни. вот. Но напряжение настолько подходило высокое, что нужно было что-то предпринимать. То, что в фильме, например, называется бас или переход там на сверхзвуковую скорость. Вдруг неожиданно, чтобы как спасение от этого, потому что там может сердце заработать, все, что угодно, может, голова поехать, вот, вдруг появилась полифоносимальчик. И она сняла это все. Она сняла... Я уже после, через там, десятки лет, понял, почему это произошло. И вот то, чем я, например, сегодня занимаюсь вот непосредственно, это как раз... Вот тем вариантом, почему полифоносемантика делает так, что она снимает вот этот вот нокаут. Вот вы знаете, когда в матч идут фанаты, и все сбивает на своем пути, там они такие вот, вот вот там. Да. Это вот то же самое, это вот какой-то ход, ход классической поэзии. Вот, давайте конечно, в этих самых количествах, но тем не менее, потому что, э, а полифон-семантика этого нет, потому что она снимает вот эти векторы, она их, э, любая агрессия имеет вектор, его легко повернуть куда угодно. Э, я, наверное, скажу, что в большинстве современная поэзия, она вращает этот вектор, но не так, как футбол, но, тем не менее, она, в нем существует этот вектор. А вот полиафоносемантика она снимает. И я заметил, что, ну, очевидно, все видели с Потемкин, вот, а стачку, например, того же режиссера, режиссера видели мало. Но то, что вот там происходит, например, в той стачке, там агрессия идет чисто, там пропаганда и агрессия. И, и, по идее, люди, которые посмотрели его сегодня, они должны были выйти на улицу и все там переломать, перебить. Ладно, это я немножко отвлекся в Эйнштейне, в другую сторону. Итак, вот, представьте, ну сейчас я попробую вспомнить, какое нибудь варенье предположим. На поклонной горе вспоминаю Эльбрус. Пляшет будничный гнус, до призыв на пузат. Всюду скрытые роды, обманутых пуз Всюду красные губы, ласкавшие зад. На серебряных свадьбах, с ржогой от жен, На тяжелых утратах, постигший предмет поклонения, Присутствую в мире чужом. И слепом, как разреженный в глаз пистолет, Проступаю пробелым стиранием с лица. Воплощенное время — Клеща, че, плеща через край, незавидно, как участь, дождаться в конца в окружении крыс, покидавших корабль. Ну и так идет. Э, предположим, да? И вот, э, да, я просто не хочу занимать время читать полностью. Корабль. Болитый э, участник трехбук соловей до коленцев, до, на коленцах до точки, дойдя нулевой, и вот он вот, дошел до этой нулевой, и потом вдруг выливается это в поле фонсиманика. Миражало болото рая качан, и залапан, И сильно наив перье лёта клинок отливал по ночам, И летящий на солнце входил в негатив. Говорю, словно в лес, выходя по грибу, Надорвав пуповину Солба лба потакал, утиравшие вновь по лачугам судьбу, Пионеры по нашим прочтут по трахам. Печатать было такие стихи почти невозможно, даже тогда. Вот, еще нужно подождать было немножко, поэтому я старался какие-то вещи сделать рукописными, то есть рукописные книжки, какие-то были, это не хуже, честно говоря, чем я могу даже показать, как-то делать специально с собой, предположим, вот это как было. Ну я читать не буду, потому что у нас другая тема. Сейчас или или вот так вот. Извините, внимание. Это вот э -э быть, -мо! Э -э Ветша лапшу. То есть идея какая была? Что дает полисороутематики? Смотрите. Вот существует да, философское понятие там, бытие, да, бытие сознания, вот, и существует выражение там -мо. И мне э, э, всегда хотелось вот, соединить одно с другим, казалось бы, несоединимое. Оказывается, а, можно, да. Если, например, сделать быть -мо. Да, соединить э, одно как бы быть, а с другой стороны да, тьё быть, ее моё и в э, том пошло там ветшало да, но на самом деле это не ветшало, это ветшалапшу ветшалапшу да, на уши там, ветшалапшу ум, ножу ну там есть и ум и нож умножуй елок, тяг кушу, вкушу Кушу такси. Кушу такси. Такси ладья, волгарь, волгарь, да? Но э, если мы прочитаем по-другому, вку шуток. Как только сказал слово шуток, следующее будет уже не такси. Вкус шуток сила, дьявол. Но если дьявол, следующий идет Гарри. Дальше идет падух. Или по духу. По духу? Наивен. Тай. Да. Наивен. Вот. И, видите, это уже развивается немного по-другому. По это с 90-го года. Ну, можно, предположим, показать в свете. Вот в цвете выглядит вот так положено. Видно что-то, да? Надо фонарик посветить. Фонарик сам, Фонарик, а есть фонарик. Обычный фонарик. Фонарик, фонарик. Ну, в телефоне. А я посветить. А я вот так всем покажу. Видно? Вон, видите, как она такая? Вот. Почему? Почему это. А, о, ну, <связываем> вот, <связываем> вот. Почему это делается? Почему возникают картинки? А картинки как раз возникают на сломах, там, где одно переходит в другое, когда одно превращается в другое. И вот тут мы подошли к самому главному. Я сейчас попробую, значит показать, что такое получит полифон и как она может работать. Ну вот в 1984-85 году там у меня, положим, есть я могу на любом стихотворении, но, предположим, я вот возьму вот этот стихотворение. Даже не знаю, как его. Может быть, сначала разберем его, да я покажу, а потом можно прочитать будет его. Оно небольшое, там 4, 4 или пять вот смотри немое струн желание звучать обратите внимание каждое слово такое ощущение что оно выбрано откуда-то из другой оперы да во-первых немое и струн но ну, струна даже она работает даже когда она не ничего она почему времени движется так немоя струн желание и звучать вот чем и хороша полифонная семантика что именно вот на таких вещах она и попробует устаканиться немое струн желание звучать прелюдный босс опять появляется прелюдный бот но я, может, не сказал вам, потому что для того, чтобы полифоносемантика была подвижной, она, по идее, вся устная. То есть это вербальная поэзия, прежде всего. Поэзия вербальная, то есть где э, возможно, там, например, безударные гласные играть на них, да, на согласных, да, звонких глухих. Вот. Поэтому словом это легче было сделать тогда, потому что, ну, все знают, что, что написано пером, хрен вырубишь топором. Вот. На самом деле, уже в конце я это опровергну, это следующий вопрос. Вот. Немое струн желания звучать. Прилюдный, прилюдный, прилюдный, да? Вот если вы внимательно слушаете, а полифоносемантика, она требует от того, чтобы вы каждое слово который будет за этим, вы его, присоединяя к основному тексту, вы пере, пере, пере, э, переассоциировали весь текст, То есть вы как бы изменяли весь текст, потому что действительно э, он часто, в основном, постоянно меняет текст. Я даже скажу почему. Вот, предположим, кто-то выходит, утром на работу, да, и вот он закрывает, значит, бежит вниз и понимает, что вот там не подскользнуться, -то там, да, значит, машина не избила, там надо посмотреть, он выскакивает и не обращает ни больше ничего внимания, вот, видит асфальт там нормальный, не, не скользко, да, и он идет, и идет на работу, да, и наступает на кожиру падает, ну, не дай бог, конечно, ломает, ломает ногу. Вот. То есть, казалось бы, вот эта вещь, которая случайно, то оказалась, она вдруг вместо того, чтобы он поехал на работу, он едет в больницу. Вот. То же самое делайте полифонной семантике. Полифонной семантике только хороший вариант. Вот. И вы должны понимать, что в полифонной каждое слово да не только слово, а вот к слову прикладывается э, другое, и оно уже меняет весь смысл, меняет всю позицию того, что значит, э, э, до, до этого было. И в этом -то как раз и весь труд полифоносематики, потому что мы не привыкли к этому. Мы не привыкли, мы вот так вот поняли, и нас все там. Мы не хотим ничего передумывать, переосмысливать. Вот. А это. Поэтия живая, она подвижная, она изменяющаяся, она многоликая, она многоплановая. Ну давайте, чтобы, так сказать, не растекаться по древу, пойдем дальше. Значит, при прилюдный, да, вот смотрим, во-первых, прелюдия, да, игра значит, при перед людям, музыка, то есть некоторые вот вступления с одной стороны, да, а с другой стороны, что ж ты меня прилюдно-то, старомишь на всех. Да? И это одно и то же, по идее, на слух слов. Одно и то же. И когда мы говорим, например, прилюдно да, или прилюдно, то невольно, невольно, ну как та же струна, в которой может колебаться, когда на ней даже не играют, да? вот у нас все равно что-то там колеблется. Вот. И плюдный босс, босс, да, босс, босс, босс, распятых, распятых кантров, плюдный босс, распятых пятикантров, да, ну, во-первых, что такое распятый, да, ну, рука она вообще-то распятая, распятых, то есть положимых, да, распятых пятикантров, ну, пятикантров, конечно. Он там как-то присутствует. То есть я не говорю, что это обязательно надо ралтургий. Он присутствует, в да? и кантри, да, это вот, предположим, американская струнная музыка, и, то есть, да, вот это можно как-то представить, но по информатике она тем, тем, тем, тем интересна, что, как правило, старается уйти вот от каких-то там. Вот я положил там пять пальцев там на струну и начал играть это к другому обращайтесь в других местах читайте природный бог бог бож распятых пяти кантеров, расквашивает красную печать серпом паяться молотом курантов не знаю что творение написано 1984 пятом году, когда еще ничем не пахло, э, никакой перестройкой, никакой там особой свободой, только э, начинали зажимать там больше гайки, начинали в там ловить, вот, значит, э, э, и серпа тогда действительно был, как говорится, серпом по одному месту, вот, дальше идем грим массы конской вкусы щвя рассматриваем первую строчку грим массы грим ну это понятно да это для того чтобы там, артисты там то есть человеческий грим массы гриммасса грим и масса грим массы конской ну, во-первых, конской гримаск да, видели, как кони могут там смеяться, жрать там какие-нибудь морды колоритные. Грим массы конской. Вкусы, щеля грим массы конской вкуса щавеля но э, слово щавеля, она вот тоже как-то уходит в то шевеля, может быть, да я не настаиваю, Бог бога тут как раз настаивать не на чем а, щавеля. ну, конский обратите внимание конский щавель конский щавель, наверное, все знаете дальше вкусы и кислый, да и э, гриммасы, конские вкусы, щевеля. Дальше, э, ну, если появилась э, вот эта вот кислота, она должна и будет идти дальше, потому что э, семантика не бросает так, вот бросила, думаете, как хотите, нет. Она будет э, дальше подтверждать э, гриммасы, конской вкусы, щевеля. Со, зрение, райских. Сливок недобитки, смотрим, созрение, то есть с одной стороны созревание, с другой стороны зрение, созрение райских сливок, то есть что это, смокло, яблоко, тут даже позже не определили, что там, а Ева съела яблоко или смоку, то есть есть много по этому поводу значит разночтение вот райских сливок когда к вам пришло слово сливок да ну райский сад да сливы сливки их можно назвать да но сливки когда я же говорил что следующее слово может изменить на самом деле оказывается сливки не недобитки да и сливок сбивает масло да а райских сливок недобитки. То есть тут второй вариант возникает. Если по первому возникает а сливы, то по второму недобитки. То есть не сбитое а что-то. То есть опять кислое. И заметьте, опять кислота, да? Сливки кислые из кислого молока. Недобитки. Дальше. шиголки. Что у нас мы, когда говорим с ну, очевидно, когда мы говорим, человек одет с иголочки, да, вот он, ну, прямо с иголочкой такой одет. А здесь вот с иголки, но тоже близко, правда, mm -hmm. С иголки. И дальше идет слово очень странное, разодетая. С иголки раз, а еще я обычно считаю, разудетая. Вот, с одной стороны разодетая, да, а с другой какое-то слово удетая, да. Ну, я тебе удену сейчас. Вот. Раз удетая, ну, э, я говорю, она не может повисать, по семантика. Раз удетая до нитки, то есть э, э, с иголки. раз удетая до нитки, в колеса, ну, я не сказал, но удетая до да, нитки, раз удетая до нитки, в колеса попа давшему шлия. Вот. ну, естественно, ну, что можно в колеса в колеса, ну, палки можно, наверное, сунуть да? а второе выражение существует шлея да, под хвост попала. а здесь как-то вот в колеса попа, давшему шлея дальше идем и в крив ну, обычно говорят, и в кость да? а если сказать близкое вот что-то такое и в крив и в кость кость что это даст нам просто интересно что, что нам даст это даст если в крив и в кость да это некоторое отвлеченное вот такое выражение то в крив и в кость это уже некоторое а, определенное ну по крайней мере вектор на а, человеческое что-то и в крив и в кость чужое из берез, из берез, из берез, ну даже когда произносишь, получается что-то из берез все равно. Из берез корельских. Корельские березы, все понимают, что такое, я тоже еще в студенческие годы, я на корельском провел очень много, я знаю, что такое кривое, крепкое и цепляющееся лежит. Из берез корельских в гробе. Понимаете, как бы с одной стороны набор слов, а с другой стороны а гроба, гроб, гроб у нас обычно делается все же из чего? Из сосно, сосны, потому что сосна очень быстро она, она, растворяется в земле. Вот. Корейский в гробе, занимая место, о как ты крив, еще раз подчеркивается. Вытягиваясь честно, это уже другое совсем, да? То есть ты честно-то вытягиваешься, а остаешься меня за счет каких-то других вещей. Именно вот, о как ты крих, вытягиваясь честно, и схваченный вдруг за руку орешь. Вот такой детский, да, черный дом, в черной комнате, черный гроб. Там, а -а -а -а! Ну вот что-то в этом роде, да? А на самом деле, схвачены вдруг за руку орешь, но схватить за руку. Когда я говорю, его, его схватили за руку, это совсем немножко вещи, это совсем другие. Я хочу. Почему я это говорю? Я говорю о том, что теми словами, теми выражениями, которыми мы пользуемся, они не только родились. Вот как мы родились и все, да они там давно, они не одно поколение живут, и они имеют очень, с одной стороны, определенные смыслы, во-вторых, он не один, их, их много, и для того, чтобы язык дышал, двигался, существовал, надо стараться понимать и смотреть, как это все действует. Полиофанцематика как раз этим и занимается. Дальше. Спаси Господь отходом по делом. Опять, обращайте внимание на с вами. Спаси Господь, да, кажется выражение. Отходом. Он отошел, да? Отходом, по делом. Дальше. На матерке, исчиркавшись, как спички. Мы верим восходящих по привычке намыло и тройной одеколон. Может, сейчас тройной одеколон как бы, где-то. Но тогда это ну, в казармах, там, солдатских, много там где тройной одеколон. Не только мадули, но и пили. Байкала с Бургузин. В себе, лое, прописано гранитом, графитом. Яйцо кукушки в слове самовитом. Кирилл лица, кристалл лица, едзин. Династия, исходящая из ядь Вчерашней суки, чистокровно помесь. Сухой трезвый звон из кожи, Лес освоить в системе нашей солнечной. Опять. Вот такое стихотворение, ну как его записать, у вас есть какие предложения, я готов как его записать, то есть идею я вам рассказал, то есть нужно с одной стороны как бы остановить вот это вот прочтение, потому что информации много, она ничего не дает голову почти. ну, на 90 процентов, вот, то хотелось бы остановить, а как я могу остановить, то есть я могу написать вот так что ну ему сразу не прочитаешь там выпекнуться, да, да перепрыгнуть перескочить. ну как действительно в войну, заграждение, да, что там колючая проволока не колючая, но рвы там надо на было жольное чего, поставить нужно, чтобы ну, препятствовать, препятствовать сказать, что значит, нет пункта А в фунта Б и естественно вот Появилась графика еще, вот представьте, ну что можно сказать, сет, лабиринт, да? Ну да, вот старый он там откуда-то пришел, ну метафорический хотя бы, да? И совсем другое, предположим, если я скажу, лабиринт появляется седло. Вот в данном случае она, конечно, вот как-то вот, может быть и не совсем кажется туда. Вот, но она не вызывает антагонизма того, что вот, она вот как на, на улице, да, ну плохо, что валяется порка. Да, но она валяется. Но что интересно, дело в том, что вот такие конструкции, они определенным образом меняют э, наше восприятие. То есть, три точки – сет, седло и лабиринт но прежде всего это э, не, появляется, если взять вектор выстроя, то некоторый угол появляется и в зависимости от того, э, какие, какая точка в, в, в углу, э, я имею в виду, в вершине угла, да, угол может быть совершенно разным это тоже очень интересно потом, следующие вещи любопытные а что если посмотреть, а почему вот так вот, седла берем, седла берем, и Оказывается, опять же, что э, в нашем сознании тоже существует некоторая перспектива. Что-то ближе, что-то дальше. И одно может понятие перекрывать другое. Вот вы пишете что-то, да? и вот вы что-то хотите описать, но вы еще не знаете, что там будет. Вот вы написали какое-то слово, может два, три, да, а потом думаете, нет, это не то. Ну-ка, наверное, вот нужно сделать другое, вот это вот, не так. И пишите что-то вверху, можете зачеркнуть, волюте не зачеркнуть, просто вверху. Потом подумали, нет, вот туда так я не пойду, а вот я делаю другое что -то. И пишите третье наверху какое-то, продолжаете дальше писать, и вдруг у вас осеняет, что вот то, что вы приняли, на самом деле нет. Надо было оставить то или взять вот другое. И вы тогда, значит, то зачеркиваете, а это, значит, восстанавливаете. И опять идет. Проходит время, и вы думаете, слушай, а вот то еще лучше, потому что вот с тем вот очень хорошо считается, и именно туда я пойду. И вы, значит, берете и опять восстанавливаете то семантика работает именно так же. Она дает несколько вариантов смысл, но вы не знаете, какой вам выбрать сейчас, потому что он только что не И вы начинаете продолжать. И как только вы продолжаете, вдруг появляется, а, вот, вот куда. Да? То есть мало того, что он начал, где но вы можете перескочить и туда, и понимать, что вот это с этим. А вот это вот с этим, Обратите внимание. Вот я расскажу. Вам ну ли, она, Ну ли, ну нет отбоя от нее. Ну нет, ну ли, нет отбоя. Это вот первый вариант. Это такой разговорный язык. Ну можно и сказать. Ну ли планет. Есть разница, да? То есть существует два, вот два пласта. Первый пласт это вот разговорный, второй, ну и там дальше там. отбоя. От сердец сотворены. От боя, отбоя сердец сотворены. То есть сейчас как все мы понаслышали. Обратите внимание, насколько идет вот этот вот звук. То есть, мало того, что отбоя. От сердец боя. Сотворены дальше, как все мы, понаслышке. Это звуковой вариант. То есть бьется вот слово на... на самом деле слово понаслышке имеет другое значение, что мы все-то сотворены, мы все здесь, все-все, и не только здесь. Мы же не видели, я не знаю, творение мира, я И многое там, сто лет было там назад. Мы все понаслышке, понаслышке. Вот наш нас как колбасы определенным образом кому-то повезло больше, кому-то меньше. Сотворили понаслышке и все. Ну, просто покажу дальше. Поле фоносемантика, она э, старается не выделяться. Вот э, что у нас нужно выделяться? Когда выделяться? Есть, что у нас? PR. Вот пиар, вот ему надо выделяться. Вот, без, без этого ничего не будет. Если он не будет поделяться, значит ничего, просто будет. Да? А вот, не знаю, там, представьте, зелень, все картинка зеленая, да, и там, например, голубая лань. Вам не страшно? А мне страшно, потому что вот такое выделение, это значит, либо она несет смерть, либо ей несут смерть. Вот. И поэтому полифонтематика, так как она, поэзия не агрессивная, то есть она снимает всю агрессию за счет того, что она гасит ее самой в себе. То есть она берет одно и дает часто противоположное. Нигиляции не происходит, но вектор агрессии, он уходит хорошо. Вот. и обратите внимание, да, потому что, наверное, мою строчку взяли, как все мы понаслышке, не делится, вот не делится, да, матится, там, кормилица, там, не делится, она написано через С, потому что слово не делится, все слышат, что она неделимо, а она задействует другую, не делится, и дальше, отбросил масолышки, знаете, что такое масолышки, наверное, не очень знаете, масолышки, это масалыги, это вот э, то, что там мать моя говорила, пойду-ка я массалыжик куплю на, на студии. Вот. Это вот э, коп, а, ближе к копытам, да, вот эти вот части, которые берут. А отбросил масолышки, да. А, смотрите, э, нижняя часть, да, фактически копытка, а, есть же поговорка, отбросить копыт в прямом. Да? отбросил масолышки но слово масолышки требует дальнейшего развития опять же повторяю все время о том, что полифонсемантика это не вот так вот что-то показал, да, и вы все увидели, она будет продолжать отбросил масолышки застывшие на посту кто? день вот я специально поставил кто? На самом деле она считается застывшей на посту день. Холодец. И следующий идет. Задумался. И не на что пенять. Покроем тена, тело. И вот тут, почему я не привел эту сторону, идет слово, ну, ну героев, в общем-то, хранили раньше, как там их накрывали да, флагом. Да? на лафе, там, флагами ведут, покроем тело матерщиной флага. И вот многие, многие, да, они воспринимают как-то такую крепкую материю. А когда я их спрашиваю, а вы часто, ну, я не знаю, матерщиной, да, да, вот, они тогда, да, потому что мы привыкли вот к этому без, образному, гладкому языку нас уже вам скоро вообще трогать не будет. Ну, значит, вот сейчас я вам примерно чуть-чуть обрисовал, что, что, же, что же такое полиофазосемантика и чем ее ведет. Вы немножко подготовлены. Вот представьте, чтобы вы это вообще не знали и там увидели вы что-то. Ну, я понимаю вашу реакцию, у меня была такая же на вашем месте. Вот. А сейчас вы уже что-то можете как-то оценить, как-то посмотреть. Это не полифоносемантика, это полифонотопика. Потому что это, это очень важно, чтобы каждое слово не само по себе, когда оно колумбуру кажется, а входит в фразеологический оборот. И обычные требования к определенности дисциплинарного языка и так далее, жесткие колеи, чтобы не было нескольких тем. Если я начну что-то говорить, мне скажут, ты чего? Ты заявил тему, об этом и говори, как будто слушающий меня лучше знают, что я хочу сказать. Я начинаю доклад, они говорят, чего не на тему говоришь. Вот Александр Георгиевич делает такую странную вещь что оказывается, что мы живем не среди слов, а среди топик. То есть каждое слово, каждый фразеологический оборот вводит некоторые темы. Оказывается, темы могут прикрываться. Вот пример, который он нам показал, совершенно фантастический. Когда покроет, можно покрыть матом – это фразеологический оборот. А можно покрыть материей, это тоже фразеологический оборот. И кто мог подумать, что эти две тропы – а топики – это значит местности – могут каким-то образом сойти, наложиться. Это фантастика. Но он это увидел, потому что он понимает, что в поэзии нельзя работать с той определенностью, жесткостью, которую нам навязывает дисциплинарной практики. И, между прочим, это секс Нефирик понимал. Он написал, что когда мы говорим, что ничего определенного нет, мы не говорим, что нет предмета в его определенности. Когда... Иначе скажут, что и твое утверждение, что нет ничего определенного само должно быть опровергаемо твоей же фразы, А он говорит, нет, мы говорим, что нам не кажется. Это наше состояние. Когда, когда скептики, вот те скептики, великие скептики, античные, говорили, что нет ничего определенного, а они хотели сказать, мне кажется, что нет определенного вот в этом. Я не утверждаю, что определенность в самом предмете. Это мое состояние. И любимое слово Горнона это состояние, он считает, что это поэзия состояния. И дальше вот слушаясь, он видит, как эта местность живет и как эти тропы разбегаются в сады таких тропок. Вот примерно об этом идет речь. Конечно, о топиках надо говорить, а не только о семантике. Потому что, конечно, мы понимаем, что там... Игра слов, каламбур, что каждое слово может иметь несколько смыслов, но здесь не о словах, здесь немножко более широко идет. Каждое слово намечает колею какую-то. Вот То, что эти колеи, или, как э, говорил э, Борис Михайлович Гаспаров, коммуникативные фрагменты очень странным образом состыкуются, вот в этом все удивительное дело. А не утопят ли нас эти утопики? Вот э, пока мы присутствуем а при, при поэтическом творчестве, конечно, когда я начинаю говорить, что здесь полный разброд, извинить, все-таки поэт хочет, чтобы мы услышали э, и увидели тот ландшафт и то движение, которое все-таки он замыслил. Если мы начнем совершенно от себя к представлять, нас эта поэзия как раз накажет, потому что там все-таки линии эти продолжаются, они выходят из под льда и снова возвращаются и как-то эти несколько линий скрещиваются. Это вот удивительная Может, работа. Я, позвольте, я как психолог скажу, значит, в психологии есть в психолингвистике особенно, да? есть понятие семантический дифференциалов, ну смысловой дифференциал. Так вот это явление увлечения, мощнение семантического дифференциала, то есть на единицу фонем происходит увеличение в NRAS. раз количество смысла. Это идет в духе современной эпохи, потому что у нас э, нанотехника и все сжимается. Поэтому мне кажется, что полифосиматика это э, то, что необходимо нашему времени. И еще такой спектр, мне кажется, очень важно смотреть вот это явление с точки зрения вообще развития языка и понимания его. Ведь есть э, два понимания, что э, мы говорим языком. Uh, грубо говоря, uh, и, и язык нами говорит. Вот мне кажется, что вот то, что мы слышим, это, это как раз вот из той оперы, где. Uh, язык говорит нами, например, Шлея под хвост попала, я сам делал эти вещи, и я слышу, что это не то, что мы под хвост попала, а Шлея говорит нам о том, что она под хвост попала, так получается, что язык говорит, а не мы говорим, а поэтому только это свидетельствует, и это все формирует из разных дифференциалов, кусочков, формирует свою картину, как художник, вот так, наверное, да? ну, Я совершенно с вами согласен. Ведь э, в том-то и дело, вот почему Борис Михайлович Гаспаров написал книгу о лингвистике языкового существования. Он первое, что сказал, что вот неправильно мысль, что мы, носители языка, работаем как иностранцы, состыкуя как, ли, как в лего из отдельных кирпичиков э, смыслы и грамматику. Мы, говорим целиком живем живым фондом, где несколько уже готовые, готовых выражений есть, но оказывается, вот, как вы говорите, и совершенно верно, даже тот же фразеологизм, он на самом деле совершенно гибок и позволяет десятки вариантов варьирования, но мы действительно его, мы уже живем в этих готовых э, выражениях, не в отдельных словах, конечно. Ну, друзья, я как понимаю, я вам уже не нужен, так я, может, пойду Да Все, нет, нужен, нужен. Значит, я остановился на том, что вот нужно было как-то это все показывать и как-то это нужно было представить, потому что, ну да, вот сейчас своего некоторого опыта, когда я уже достаточно много читал, выступал, поедем, показывал, фактически это партитура, вот то, что, что, что я делаю, это партитура, да, и потом, если, ну, как любой хороший музыкант, да, он же не просто берет ноты, там, исполняет, да, он что-то думает, как вот сейчас, как вот связать. То же самое и здесь, но здесь еще труднее, потому что необходимо, вот если ты берешь какую-то фразеологию, какая-то возникает у тебя, да, она может возникнуть из там 10-12 семантических единиц. И эти единицы, они могут, вот сюда не меня, Подошла сюда, образовалось одно понятие. Ушла сюда, образовалось другое. И вот она, а следующее уже третье. А вместе это уже четвертое. А добавилось это уже пятое. А Разделилось. Вот. И поэтому, если ты не будешь этого чувствовать, то есть ты должен все это уже воспринимать. И должен прочитать так, чтобы каждое... Из этих единиц семантических в данном случае то, что образует какое-то слово, понятие, оно прозвучало нормально, по-русски. Если что-то, например, перебивает, да, я имею в виду, предположим, одно хорошо слышится, для другого мы должны приложить некоторые усилия, чтобы услышать, да, иначе нужно одно чуть-чуть принести быстрее или определенным образом, да, выделить больше второе. То есть равновесие это должно быть все время, для того, чтобы вы, вы выбрали, чтобы не я вот как болезнь залетел, навязал вам свою волю и начнет, чтобы вы выбрали из этого. А там бывают часто совершенно отрицательные, разные вещи. Вот. И поэтому вот представьте, мне очень нравится этот пример, русского языка, когда говорят там «казнить нельзя помиловать». Там пришел откуда-то сверху приказ. По каким-то причинам «казнить нельзя помиловать». И запятой нету. А как военный там, ну, еще зависит, да, И, вот, значит, и запятой нету, и который его получил, он рассматривает уже два примера. Случайно если это случайно, значит нужно подумать, как он относился, этот начальник, что он говорил и как он делает. А под, предположим, что это специально. А для чего специально. это специально? специально два варианта. Либо ответ, от ответственности хочет уйти. Да? Ну, я там был ошибся там, запятой, а он взял и ходил Или да? вот, помиловал. И второй вариант. Он хочет проверить лояльность. Расскажи, а ты лояльный, а вот как ты поступишь? И надо выяснить, кто это. И, а заметить, а само, сам приказ, хотите эти рекламируют, ушел в сторону. Он думать о другом. Вот полифонная семантика занимается этим, чтобы она заставить вас думать о другом. У меня три еще побольше, четыре года вышла книга, она и называлась 25 пятый кадр или стихи не о а том», а эту книгу я полностью сам по буквам сделал, сам я ее верстал, вот, в два цвета верстал при том, и Помимо этого, значит, я вот зачитал и сделал по э, странично, странично э, компакт-диск. Вот сейчас, правда, компакт-диск, кто пользуется, я просто перекачу, перекачиваю на флешку, там 176 ничего. Ну, э, там можно послушать, как это звучит в авторском варианте. Вот, книга уникальная, вот я там дырки сверлил, прошивал сам, потому что бумага плотная. Мне начали говорить, что меня будто бы расшипал. Тираж какой? Ну, был тираж в пятьсадцать час уже, фактически там, я ничего почти не оставил. В магазинах я ее практически не давал никуда, вот на каких-то вечерах своих, кто... Ну а за чего давать в магазины, когда нужно вот... Я, я понимаю, что вот после этого, чтобы, предположим, еще как-то... Можете попробовать прочесть, а так это, ну, для чего она? Ну, Мог бить тоже тяжело. Ну, вот. И, а, но вот я еще раз хочу вас, ваше внимание заострить на том, что вот этот выход, вот выход, понимаете, в чем дело? Вот обратите внимание. А, говорят, опечатка по фейерву. Вот эта книжка. Вся опечатка по Фрейду. Что ее вы выходите. Не о том, потому что эта опечатка, во-первых, она должна пониматься, что она опечатка по Фрейду. И вы тогда будете, выходите как бы из-за этого, вы выходите из э, того поля, э, которое вам, нравится, которое вы привыкли. Вот представьте, что вы забор. Вот забор, и вот вы вот, этого вот, вот, вот. забор, значит, и бегаете туда-сюда, значит. Вот. Бегаете-бегаете, идете-идете, вдруг раз, а там дырка. Что вы сделаете? Вот я даю на сечение головы, чтобы все туда загля... заглянете, в эту дырку, и посмотрите, что же там такое. Вот. это вот дырка. Дырка в заборе, которая, ну, можно эта аналогия продолжать как? А вот представьте, что э, значит, дырок этих, ну они через не какой-то промежуток времени сделаны. И вы можете рассчитать, пробежать так, да, что будете попадать всегда в эту дырку. Ну, понятно, да, это как кино, да, 24 кадра, и э, все, кажется, видно. И вы можете также двигаться. Вот этого забора попадать в эту дырку а теперь представьте, что там разные дырки дырки не вот через определенные расстояния, да, а вот через какие-то и фактически вам нужно подобрать скорость чтобы вы видели чтобы это было как одно целое но вы бы видели в разные дырки, видели другой потому что дырки же могут быть, забор может толстый такой быть и там, вы можете видеть совсем разные вещи. Так сейчас мы уже фактически впрямую подходим к фильмам, о которых я говорю. который собственно, было объявлено о том, что вот как это полифосемантика и вдруг, значит, фильм. Действительно, я в конце 80-х, 90-х годах занимался картинкой. Картинки по, по тем, тем же самым э, установкам, которые я вам говорил. Это, значит, строфа, которая объединяет, объединенная картинку, да, и в строфе там вот что-то еще помимо этого. Ну и, конечно, там э, шрифты определенным образом. Тогда э, я, я рисовал, иногда был литросет такой, вот на кремле, может, кто-то и помнит буковки их наклеишь, потом снимаешь и они остаются вот и появлялись картинки можно? открытка чувств. называется алтарная композиция кристалл обратите внимание как написано слово кристалл вот для человека который не знает русского языка и не понимает что кристалл Пишется совсем не так то конечно полифонсоматика вряд ли поможет чему-то вверх сам вверх а, вот вот, кристалл да? да там и через е и с одним а. но тем не менее чем опять же а, возвращаясь к полифонсоматика рассказал композиция кристалл вы воспринимете что кристалл а на самом деле это не совсем далее Далее называется техника. Дело в том, что это меня покрасил мой приятель, очередянский Саша, он в Нью-Йорке живет, и он 20 лет издавал черновик. Далее как я даже был как заместителем, но тоже здесь 10 номер я лично делал и то же самое собирал. А он занимается смешанной техникой. Ну, я немножко это вот, под не написал. СМЕШ-техника, а смеш техника поэтому здесь вот появились эти в пистоле, в кармане Сейчас, можно дальше? Вот, обратите внимание, вот то, о чем я говорил и посвящение это Евгия Басалова, который со вместе мучила да. пробуя найти вот... кто-нибудь может прочитать? вот интересно было вот, Жень, давай, давай, ты занимаешься тоже на снимай, еще прочти, что там написано. Где, где? А вон там, иди, попрыгивай. В красном где в топорах? Вот, открытка, я вот тебе подскажу. А Открытка. Вот видишь, на топорах, что написано. Открытка, да. Да, вот и читай дальше. Открытка чувств. Так. И балалайки. Ядрена вождь. Напой ударив Ударив, труд через череп, песчаный. Сам ты череп. Труд через через череп, песчаный череп. Труд через черп. черп песчаный. Труд через черп. Черпь черп. черп знаешь? Через черт песчаной спайки. Да. Лук, волн. Иисус ли государев? Вот. Вот это да, да, читает так. Я читаю по-другому. Открытка чувств. Ебало, лайки, ядрё на ложь. Напой, ударив, труд через черп Песчаной спайки. Луквол, Иисус, лик, государев. Ну, в общем, ты хорошо читаешь рамом, Но Иисуса с Иисусом, с сусликом, вообще, это очень круто. Вообще можно получить за да. Мало не пока. От а тебя? <как> Эх, это Иисус. <как> это не тот. Это суслик государь. Он а как Иисус. Так вот и... а смысл идет Иисуса. Ты увидел слово, ты больше ничего не видишь на него. Давай поехали дальше. Не, не сразу понятно, где и в каком направлении идет. Поместный дом. Да поместный дом. С этого поместный дом, место, именье. да на... Б, Б, Бард. Бард. Сверху вниз. Б... Это Д такой А Бард. после Барда куда? Бард Эль. Бард Эль. Дарадовые <laughs> схватки. Точно. На зубы К. На зуб? На зубы К. Узати... Мнение. В яйце у укоканы. Докладки. Да, молодец. Здорово, хорошо. Значит, да. как э, я читаю. Поместный дом. Место имение. Бардельдорадовая схватки. На зуб капу затем мнение. В яйце у коканы докладки. Дальше. Вот здесь читается, и то пиячь и аполеты на древних гнезд стол биосока, детинец, коротко отпетый, стрелой торчащую из ока. Дальше. Затогу бам, пират, уречья! Взять Волга-балт, как воды, вильца, И вся латынь чужих увечий В холодном теле будет биться дыша. Жжет розга вор, в экспрессии скорой Летит этап на этичен как вечный зов, как перст. Как перст, который не в вброс, а в глаз на выкол тычет, и <свят> по хотенью водяное сам плоско донок на натах затянет лежбище сосною и грыжи. Рок на ватах. вот, следующий такой мизок вот, вы видите, ну, по крайней мере здесь э, вот эта вот попытка ну, не знаю, удачная, неудачная, ну, мне кажется, она более-менее удачная да, но все равно вот трудности есть. Да, Визуальное спратишь. очень помогает э, понимать и слышать. Да. Если на слух это исключительно воспринимать, то как таким языком разговаривать вообще не понятно. Вот другой тоже изолятажный композит, блеи при ходьбе Трипсик, так называемый. Вот интересно. Ну, прочте еще, да? Ну, тут у вас, конечно, подготовка важна в этом. Да, в этом конечно. Нет. Я не к тому. Просто ну, мне интересно, вы, в общем, неплохо уже. Блей при ходьбе о вечно соло спит. Спит. Спит. спит. Честь в горбе. Берегших, берегших, берегших смола, БЕРЕГШИХ слова. Ну, да, то, а, пар, а, кто читает, то так да, видит. А, пар, а, а, раз, а, то, да, да, нет, понятно. Скажу, вот, а вам скажите, вот да. честь БЕРЕГШИХ смола. Угу. Говорит, да, вспоминается. Если бы вы не спросили, смогу не спросить. А, ну, вот, вот, вот. Почему? А что я делал? Я вас мол, вот так. Да, да, да. А что я сделал? Я вас фактически озадачил тем, что я даже ничего не сказал, только спросил. А если бы вы понимали, что это полифонная семантика, к ней надо подходить именно так, как будто я вас спрашиваю с каждым словом. Вот тогда другой. Дальше, поехали. Спит мало. О скалков, склянки. Вам не гра. Фит. Страны из янки. Спит волн. Раз кол. за травки. За битый волн. Крест, тины, плавки, Гум, десен, слюн, Прибоя, бубни, Сырой, галь, юн, С кольцом в носу, дне, Ро, пан, компас, Во, дыба, лтанки, Ару, пор. Нас ввербуй в банке в нас древо сток, раз девку мысом кипел, лог на горе лысым. И зло сося, обрив голова на ивася. Икра крабы, лова, <смех> на три берста, Фомы, невеста, Меси стыда, тащи, тащи, про, тесто, Тащи от срама за град, закинь, Неж забор там, тама, дав крен, дель финиш, дель. финиш. <сёк> Ну, картинка, да, она помогает, но читать, она тяжело, да? Вот так вот взять, ей как-то прочесть, это тяжело. У нас нет. Ну, языка мы этого не знаем. А? Нас, нас же научили этому языку, у нас учат одна, в да, да значит, что нужно было делать? нужно было, во-первых, озвучить. это сейчас проще, там, со звуком все ходят с этим, да в а, а, 90-х, в начале это 80-е, это было не так все просто поэтому приходилось записывать э, какие-то э, штуки, да, но их же не послушаешь и появились у меня музыкальные вещи, то есть в девяносто пятом году, в девяносто шестом я как раз занимался вещами, которые были музыкальными. Я там сам исполнялся, ножкой занимался, вот. ну как-то вот старался это делать и я так изобрел так называемую голосовую музыку, что я на себя представлял. Примерно 30 раз, 30 слоев делал, по-разному да? И за счет этого у меня получился такой Наполеон пирог. И где-то он был толще, где-то был меньше. Но зато там можно было что-то прибавляя, убавляя. М можно было что-то делать и можно было показать, как это вот переходит, как то развивается. А это вот то, что касается звука. Мой голос наложен, разложен, хрен не как предположим даже. Ну что дальше? А эти-то сами слова, буквы-то, э -э они же не двигаются. И вот сейчас я вам покажу не первый, давайте второй фильм посмотрим, кстати, который я читал, давайте его посмотрим, «Бытье мое как он изменился и как он выглядел Вот это та графика, которая сначала была Наши кора там. Мычу. Не терюсь, но пока не мы мычу. Ну, а потом я уже стал работать с композитором, который писал в музыку. Сейчас я вам покажу другой фильм. Композитором. Почему вот взяты стихи 90-го года? Это даже раньше, вот это будет по 7-го года стихотворения. Потому что к нему была сделана графика. Эта графика будет там присутствует, будет оживать, а потом, как титр, она будет уходить. И еще то, что вы увидите сначала, это свалка обуви, оставшаяся от ГУЛАГа Воронежской области, Беломор канал там. Пяти дней в кадре наш, а наш же обычно еще там шествует. Чуть -чуть небольшую прочту Сейчас, чтобы вы услышали как это по-настоящему звучит Как это должно быть Да, еще все время помните Что это полифонная семантика Как ее нужно слушать И, и то, что слог, Или слово меняет из контекст, его, пожалуйста Не забывайте От важности Красной петух пере курами ходит клюет мелких без позвоночных глотает и жареный все норовит тебе в задницу клюнуть а клюну в тот час Кукарек и по ходу доход вроде мертвого часа на пике час тот комендантский насажен час пробил, и нечисть его соблюдает. И вечер ничем от вчера не отличен. Восход и закат с кукареками крови. И сеть паука, паукадра перуя Давита. И кар без карала. И не нова. Чужая душа, блин, с потемки. в потемки, не море же, все подмывает и исправить. Нужду, без нужды невозможно течение вспять. Имя рек не меняет и Бог имплантеры химию градус И пуль все ребро с пересадкой в жене ве и поп нега фон прихожанам оставил и веру с грязным философского камня оском на тепло а в ком на тепло типа участи крайней. Лихата, беда, повторяла сначала театр, гардероба, театр гардероба, банды, роль с гардероб, театр с роль де роль кормилась с нажадности, кормилась сна. Жадность не утоляла. История мата и дело не в шляпе. В стране восходящего солнца то склило, обабившееся и подверженный склокам подмышкой, мышкой курсор выделение и время со временем, минимало что значит, и в принципе сок выжимаем из камня. И спампер с обслугой повязан. Иксанс за базар море выпить ответит. Ламбаду с ламбадой. Падают, путают дети, И рвотно во рту небо, И небо подпёртое, Грубо, С реакцией слабой, Столбом атмосферным, С лампасами молнии. Ушёл Арле, Кина, герой нализался, В основе Тикали на запад. Изба вид на жительство просит. Столовое братство, потомство ловое, смерть. Каешься горько. Во всурдо-ждевом переводе На вкус и на цвет не товарищ. Живи тельной влагой дни вы! полегли на развали меха со болями фантомными с нами рассеялась видимость мир праху мир праху дился сна пылом влюбленным сна броска чреватого с носом Сна курами насмех, сна р козом, сна водкой прямой по нас лесту, сна литием чистым в стаканы, сна крапом в июле, сна ядами в бане, сна це ног протянутых к ближним, сна... Резкой, колбасной, с надеждой, с невынесу светным, С наличием острова, с необитаемым градом, С надгробием, с надписи, с тратами новыми, С налом цветным иже. Лезный. Сна диноза глоткой, сна бойкой торговли, сна варом, вес сна, без сна вата, в ночи, сна хождением в меку, сна итием грозным глушит, сна с копителем в тучах, С накалом боль фрамовой сните, нити, С налогово логово лютый по курсу, С наивовым спрутом железным, С нелепа нацеей, С настройкой чудес, С на заретом исходом, С на творным, с на рядом, взорвавшимся с миром, сна чертоном, сныне и при сна.